Значит так, если еще раз увезу твою кошку возле своего вороненка, я за себя не дотяну. А мы вас прикроем, правда, Дон? Ага, прикроем, прикроем! Детки, детки, не кушайте песочек! Здесь микробы! Как микробы? Ой, фу, фу, фу, фу, Как новые девчонки микробы! Ну, давайте, сверитесь, пока она занята! Идем, с сахарак, сверись! Так, девочки, Да, кстати, очень не хватает. А где это сахарок и перчинка? А? Э -э, как это где? Играют, на косвейке катались. Э -э, наверное, на машинке уехали. Э -э, кататься уехали. Ну, сейчас вы здесь кружочек сделаете, вернуться. Кружочек, говорите? Ну, ладно, подождем их с их машинкой. Стоп, но если они катаются на машинке, то где-то? あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ<ス><ス> Друзья, ну что ж, наша Рокерша поймала нам одну малышку. Но пока она ловит остальных, мы откроем первую. И где наша подсказка? Вот она. А это точно спортсменка. Сто процентов. Фото финиш. А на спортсменок мне, ох, как везет. И... Здесь розовый шарик, плюс наклеечка. И, Сейчас посмотрим, кто здесь спрятался. Поехали. Здесь у нас розовый брелочек. А, вот она, спортсменка. Кстати, очень-очень классная. Вот ее клевая сумка Такая она вся золотистая И как будто здесь вот травка И два цветочка А здесь как будто мяч для регби Ну что ж, давайте достанем Саму нашу куколку Вот почему она такая резвая Ведь она спортсменка Вот какая красавица Играть хочу, играть А у нас еще одна Тачдаун А вот и наша вторая малышка наша. Подсказка. Ну, я надеюсь, это не спортсменка. О, смотрите, это будет сплюшка. Ну, может быть не сплюшка, не знаю, но точно из пижамных вечеринок. Посмотрим. Кстати, мне здесь не хватает две куколки. А, как плохо открывается. Наклеечка. Третий слой. Я очень хочу маленькую пандочку, очень, очень. Поехали. Брелочек. Ух тышка, нет, у меня еще такого нету. Это новая куколка. И следующий пакетик. А, какая классная. Просто бомба. Нет, у меня еще нету такой куколки. Какая шапка. Обалдеть. С закрытыми глазками, Смотрите. И это... А, это пандочка! О, а, моя ты милашка! Вот она, вот она! Ага, какая она красавица! Она, наверное, очень классно, вообще с сногсшибательно меняет цвет. И мы это обязательно проверим. Ну что ж, а вот и наша третья непоседа. Две у меня уже есть. Одна повторка, а вторая новая куколка. Поехали, посмотрим, кто здесь внутри. Подсказка. А, это рок-клуб. Рок-клуб. Посмотрим, кто из рок-клуба меня ждет. У меня уже все куколки есть. Кроме первой волны, конечно. Здесь желтый шарик. Открываем. Сейчас все проверим. Брелочек. Ух тышка, это микрофончик. Очень классный микрофон, очень, очень, очень. Мне так нравится. Ну и, конечно же, сумочка с смайликом. Рокерский смайлик. Ну и сама куколка. А -а -а, привет! Гранд, вот наша Бэби Гранд, очень красивенькая милая кукла. И первые проверим. Тачдаун, смотрите как классно она меняет цвет. Трусики ее стали ярко сиреневые. Смотрите у нее появились шортики. А здесь номер один, а точнее хештег один. Вот так вот у нее костюм, очень классный и лицо у нее. Окрашена половина зеленым цветом. Ну, конечно же, она же у нас играет регби! Ой, смотрите, я только дотронулась пальцем, и у нее сразу стали яркие-яркие волосы. А вот и моя тачдаун. Давайте посмотрим, как они вместе меняют цвет. Вот они, какие хорошенькие! та -дам! А моя уже волосы не меняет, на ее они отменяют, они становятся более темнее. А теперь очередь пандочки! А, классно, смотрите, у ее волосы стали малиновые, появилась маска и на трусиках. Вот такие вот закрытые глазки, как и на шапочке. Если честно, она мне в этой маске похожа на супергероя. та -дам! И опять пандочка. И, конечно же, Гранч, наша рокзвезда. звезда Вау! Точно рок -звезда. Посмотрите, какие у нее волосы. Круто! Ой, у нее появляются колготки с сеточкой. И вот такая вот футболочка. Очень классно! И трусики стали голубые, нежно-голубенькие. А ну возьмем мою Гранж. Вот она. Да, она точно так же меняет цвет. Ой, у них даже глазки как будто подкрашены. И теперь теплую. Та-дам! наконец-то я вас всех собрала! Вот это вы заставили меня побегать! Вот эти культура! Наверное, питомца. Может быть, из Лол Декодера? Как ты думаешь? Ой, Лол Декодер, это было бы очень-очень круто. Но если вы хотите увидеть подарок, который мы приготовили для нашей любимой Титис тогда не пропустите